Ребят, всем здорово! Это просто показать все, что скрыто, последние новости с сервера Asterius. Вы будете в шоке, что творит администрация EGM данного сервера, кто дает права модераторам в чате и прочие проблемы. Сервака. Я просто в шоке. У меня взрываются клапаны. Смотрите, первая ситуация, которая была последней на серваке ситуация с Антарасом. Гному просто в трейде. В чате, в чате, в трейде просто чувак раскидывал весь шмот из-за того, что его просто уже подорвало это отношение администрации. Он просто раскидывал всю дерьмо в трейде. И передал гному, передал гному Антараса. Но он поэтому, помимо этого, передал кучу всего еще. Но обратите внимание, что только гнома забанили. Ну, еще очень много игроков, на самом деле, кроме этого гнома забанили. Но самый пиковый был вот этот гном, из-за которого поднялась шумиха. Подумайте просто то же самое, я вам отдаю, я вам отдаю вот это кольцо, вот этот гном под ником, под ником бабушки. Просто жесть. Вы представляете, просто вот эту ситуацию, я вам отдаю всякое дерьмо на розыгрыш, там, новичкам помогаю, академикам, Ля Мадены, Натя, братишка, натя, братишка, и вам всем бан-бан-бан. Мне было бы так плохо от этого. Следующая ситуация, это просто жесть, ребята, показать все, что скрыто, господи, с новости недели, самое стрёмное, вы представляете, Масю, соскамили, Масю, ну вы знаете все Масю, и ему ничего не вернули, не могут найти шмотки, они очень быстро продались, господи, как так, прошло три часа, никто ничего не успел, все, шмотки перевелись в Аделу. там было 3D рарных, 3 Д-кассеты рарных, три пушки Грейдовских Арканы, плюс 3, плюс 4, по-моему, ССА, а также все это ТТ-биржи, просто все, просто нету, нету, нельзя, говорят, масти вернуть ничего, нельзя, нет все, стерлось, стерлось, блядь. Так вы, если бы гнома того забанили, возьмите ему, нарисуйте это, верните человеку то, что он добился за все это время, но нет, им это не нужно, им это не нужно, им главное, что немножко вылилось с их сервака дерьма, всякого шмота. Далее, ребят, очень страшная ситуация, очень страшная ситуация. Как они фармили Антараса, если бы кто знал, вы посмотрите на эту картинку, точнее вот тут вот она, посмотрите на эту картинку, я просто в шоке, Антарас стоит и не двигается, Женя Вон записывает про это видос, все в шоке, звезда в шоке просто, Он чему грустно, но сама фишка, то что Женя Вон сам так фармил этого райдбосса, просто его клан трахнули, и э, начали вместо него так фармить, и он сразу, о господи, как все плохо, написал ГЭМу, и все, весь клан забанили. Я просто в шоке, вы представляете такую ситуацию, ребята, очень короткие новости этой недели с Егориус ТВ, просто жесть. Далее, что хочу обратиться сам к администрации, уважаемая администрация сервера, пожалуйста, возьмитесь за ум, за ум, вы забанили чат Всем ребятам, всем ребятам, у меня забанен чат на моем детстве уже на протяжении 15 дней. Вы даете бан по 2, по 2,5 тысячи минут. И, и они должны только в онлайне качаться. Вы, блядь, в своем уме, вы в своем уме, я не могу даже группу создать. То есть я захожу в создание группы, я не могу, мало ли того, что я не могу там писать ничего, когда зашел в чужую группу, не могу даже пушку слушать, встануть, сказать, то, что у меня топ ТПС, топ Апика. Нет, им насрать. И это вообще как может, как такое может быть? Банчата две тысячи минут. За что? За то, что я рекламировал свой стрим? Меня и иного жмет, вот так вот, понимаете? А еще и вы меня будете жать. О да, спасибо. Лучшая администрация игры просто, ребят, показать все, что скрыто. Я в шоке. Кто этим занимается? Кто этим руководит? Вы обратили внимание вообще э, на картинку? когда забанили гнома с Антарасом, что пишет администрация? Она даже сама не знает, что писать. Она говорит, я не знаю, подарили ему или он купил за РМТ. Да ну ты нагер сколько таких трейдов, сколько таких логов? Откройте свои трейд-логи, сколько там передается? По 30, по 40, по 10 миллионов. Вы гоните вообще, что ли? Вы кого нашли? Бедного гнома с 47 уровня. РМТ, РМТ, блядь. Еще раз говорю, прекращайте такое отношение к своим игрокам, вы думаете, что игроки насрать им все, они как мясо пушечное, нихера Каждый игрок это отдельная личность, отдельный человечек, который сидит за компьютером, за своим играет Вы подумайте башкой, что вы делаете, я уже в чат не могу писать 15 дней У меня бан спал первый, блядь, я 7, 7 дней, но у меня в онлайне стоял дома, компьютер был включен, чтобы у меня банн чата спал 7 дней, блядь и вы сейчас мне после этого бана сразу дают еще один, я уже 15 бегаю, у меня еще осталось 500 минут, а я в день играю, блядь, я работяга, в день играю по, блядь, по 4, по 5, по 6 часов, это сколько мне надо быть в онлайне, 6, 6, 36, это даже если по 360 минут, то это 9 дней я должен играть, а я работаю еще, у меня семья, вы, ребят, подумайте, что нахер сейчас от вас все бегут? От вас все сбегут нахер И мы засрем ваш сервер так, что мама не горюй Передумайте свое отношение к игрокам Мы люди, мы живые Ребят, Показать все, что скрыто Просто всем хорошего настроения Всем пушечного дня До следующих выпусков новостей